Так, Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас 23 февраля 2023 года. И по традиции у нас по четвергам проходят тренинги для партнеров. Я всех приветствую, кто у нас в онлайне, кто здесь в комнате. И приветствую тех, кто смотрит записи. И попрошу вас взять ручки, тетради, и мы сегодня с вами попишем... Меня зовут Александр Потапов, мне 48 лет, я живу в Украине, в сетевом маркетинге я 10 лет, в компании TLC 3 года. И сегодня мне посчастливилось провести тренинг для партнеров. У нас на самом деле в Ютубе, вот у меня на канале, в наших, в Телеграмах, в группах очень много тренингов для новичков, как стартовать в бизнесе, как пить правильно наши классные продукты как зарабатывать тысячи долларов в первый месяц, как зарабатывать через несколько лет большие деньги и много-много тренингов. Ну, практически все есть, только нужно применять. Я сегодня хотел бы поговорить на тему о преимуществах компании TLC. Это очень сильно помогает лично мне, рассказывать людям о бизнесе, вот почему я в TLC. Встречаясь с любым человеком, работает он в сетевом маркетинге, или он просто бизнесмен, или он просто человек в найме, у меня всегда есть преимущества, которые я выкладываю, говорю, вот смотри, почему. Я сегодня вот хочу с вами поделиться, я сделал слайды, чтобы показать вам, хотите, можете скрины делать, хотите, можете записывать, Как кому удобно. И мы поговорим о преимуществах компании TLC. Вот я сидел для себя, выбирал, почему же. вот Я сидел, анализировал, что э, почему я в TLC, почему я не ухожу в другую компанию. Их на самом деле очень много, их тысячи, этих компаний. И каждый день приходят сообщения, давай в нашу компанию. У кого-то лучший маркетинг план, у кого-то хороший продукт, у кого-то можно сразу много заработать денег. У кого-то э, даже работать не нужно, просто вклад вложи там небольшие деньги, можно заработать денег. Кто-то говорит, а у нас вообще без вложений. И каждый хвалит свою компанию. Я хочу, чтобы э, вы сейчас все это э, приняли для себя, пользовались, применяли на практике. И если что-то по ходу вспомните, что я не скажу, вы запишите еще преимущества, и мы их будем Пополнять эти все наши преимущества. Компании. Пополнять и пользоваться. Так, так, так, так. Виден мой экран, да? Я так по-скромному насчитал. 24 преимущества. Так, так, так, так стоп. Moment. 24 преимущества компании Total Life Changes. Вот так будет лучше. Так, и сейчас вот так вот сделаем. Угу. Так. Так, сделаем. Пойдем. Итак, так, так, так. как же мне сделать, чтобы было... Не могу себя убрать, вот так вот сделаем. Итак, 24 преимущества компании Total Life Changes. Первое ⁇ это надежность компании. То есть вообще надежность ⁇ это самое главное, что ну, надежность говорит обо всем, что есть компания которая много-много лет, она создана в 99 году, в прошлом веке еще, она проверена временем. И что такое проверено временем? За 24 года, сколько уже компаний, ее можно было проверить во всех, во всех, по всем параметрам. И качество продукции, и маркетинг, и работа сотрудников, и отношения к дистрибьюторам, и так далее, и так далее, и так далее. И большинство компаний сетевого маркетинга не могут преодолеть свой пятилетний рубеж испытаний. А компания TLC с 99 -го года. И как факт, с 2011 года компания работает по системе MLM. Чтобы вы знали, потому что многие говорят, вот компания 23 года, а она еще не самая крупная в мире. До 2011 года компания работала в прямых продажах, но не было плана компенсации выплат. А с 2011 года появился план компенсации, и компания работает по многоуровневому маркетингу. Второе преимущество – это у компании только один хозяин. Это Джек Феллон. Что такое один хозяин? Это не грозит тем, что компанию могут поделить. Кто-то из соучредителей компании не продаст свои акции, то есть один хозяин, он ее создал, компания находится в Америке и один владелец, то есть никаких рисков нету. А у некоторых компаний есть и по 2, и по 3, и по 5, и по 10 учредителей, что чревато продажей компаний разными изменениями. Кому-то вздумается маркетинг-план поменять, кому-то еще что-то. Третье. компания находится без долгов, кредитов и внешних обязательств. Что значит без долговых кредитов? Джек Феллен, когда создавал компанию, он начинал за собственные деньги. Начиналось все с одного продукта Нутробуста, и потихонечку с гаража с, э, своего дома он занимался продажами. И потихонечку вот был один продукт, э, и одна из историй, когда у компании появился этот продукт Нутробуст, сначала Джек просто занимался продажей этого продукта, а затем он с производителем договорился, чтобы ему выделили там, я не помню сколько, на какую сумму и какое количество э, продукции, он его начал продавать, сам делал доставку по ближайшим городам в Детройте. И постепенно, вот потихонечку, он начал э, на заработанные деньги развивать эту компанию. Затем появились другие продукты. И потихонечку, потихонечку. То есть компания никому не должна. Компания работает за на свои деньги. Четвертое. Э, компания, которая продает более чем на 300 миллионов долларов в год своей продукции. За один год товарооборот компании на сегодняшний день за 2021 год, 2022 год и 2023 год, нет, 2022, 2021 и 2020 у компании товарооборот больше 300 миллионов долларов. Это очень э, солидный объем, то есть э, это говорит о том, что компания развивается. И продукты пользуются большим спросом. Пятое. Э, возможность развивать бизнес в более чем 150 странах мира и на всех континентах. Работая из дома через интернет, можно э, работать в любом континенте, подписывать людей. Компания осуществляет доставку, либо прямая доставка, либо через транспортную компанию. Но продукт доставляется э, более чем 150 стран мира. Чего нет, кстати, у большинства компаний. Шестое – это ТЛС имеет более 30 офисов по всему миру. Несколько в США, несколько в Центральной Америке, в Южной Америке, в Азии, в Африке есть. Я не буду перечислять, но более 30 офисов. Седьмое – у нас есть одна из самых полных линий похудения в мире. Это очень важный момент, потому что у нас есть, вот если записать, у нас есть напиток детокс, заварной, именно с похудением, да, заварной детокс, у нас есть растворимый детокс, у нас есть фруктовый пунш, у нас есть э, мультивитамин Нутробурс, который, жидкие мультивитамины, которые тоже являются детоксом и служат для снижения веса. У нас есть капли для похудения, у нас есть зубная паста, и у нас есть витамино-минеральные комплексы, энергия, жиросжигатели. То есть это полный спектр. Очень мало. А, у нас и протеины еще есть. У нас есть витамино-минеральные комплексы, но очень большая линейка, которая служит для похудения. Кстати, очень мало есть таких компаний, я даже не знаю, но это говорит о том, что у компании TLC Самая полная линейка, вот так бы я сказал. Восьмое – это очень явное преимущество, продукт, который дает быстрый, видимый глазу результат. То есть человек, который употребляет продукт, он получает в первые дни, даже сказал в первые часы, с первых применений, чувствует, как работает продукт. И линейка продукции состоит более чем из 30 наименований. Что говорит о том, что небольшая линейка, но продукты работают, и они дают ну, хорошие результаты. То есть у некоторых компаний есть сотни и тысячи наименований, и они гораздо меньше делают товарооборот. У нас немного наименований, и многие задают вопрос, а почему у вас так мало продуктов? Я говорю, у нас мало продуктов, потому что каждый продукт, это он как шедевр. Он работает по-своему, и вы можете почувствовать работу продукта. Девятое. У нас есть линейка продуктов CBD. CBD это канабидиол, и сейчас является трендом в 21 веке. Я сейчас не буду об этом говорить, но очень мало компаний, которые производят продукты с канабидиолом. На, наверное, на двух... Не, на одной, наверное, руке. Но не знаю, я не могу точно сказать, сколько таких компаний, но это... Очень мало. И у компании Tils есть продукты, и мазь, и э, детокс-напитки, и продукты для кожи. Вот. Поэтому это очень важно. CBD-продукты не, не во всех компаниях есть. Если вы с кем-то общаетесь, спрашиваете, у вас есть продукты с CBD с каннабидиолом? И это будет ставить э, людей в тупик. А CBD, продукты CBD являются трендом в мире сейчас. Десятое. Один из самых щедрых маркетинг-планов в индустрии я, вот я сам предприниматель, и я работаю там, где можно заработать денег. Второе, и главнее, даже чем первое. Но я понимаю, что это взаимосвязано. Если, как я могу заработать денег? Если мои дистрибьюторы смогут здесь быстро заработать денег и много, тогда и я буду много зарабатывать денег. И компания TLC предоставляет маркетинг-план 50-50-50, который дает возможность зарабатывать всем. И новичкам, и старичкам, и тот, кто, кто строит сеть, и тот, кто любит продавать, и тот, кто любит подписывать людей. Такой сбалансированный маркетинг-план. Одиннадцатое. У нас есть быстрые деньги для новичков. Любой новичок, который делает э, J5 и товарооборот 350 долларов, за этот товарооборот 200 долларов компания выплачивает новичку. 100 долларов комиссионное 50 быстро, старт J5, 50 долларов. Ни одна компания в мире не дает возможность новичку без больших рангов, там, без больших пакетов вот, зарабатывать такие деньги. Это тоже преимущество. Не... Ни один дистрибьютор другой компании не может э, сказать, что у нас есть такое. Двенадцатое. Чтобы достигнуть наивысших рангов TLC, вам не обязательно подписывать 10, 20, 30 и более человек в первую линию. У многих компаний э, есть в маркетинг-плане устроено так, что тебе нужно подписывать много. Человек в первую линию там достичь, чтобы какой-то карьерной лестнице, и чтобы тебе по маркетинг-плану выплачивались больше проценты. У нас достаточно подписать два человека, то есть один влево, один вправо, на минимальный пакет. И у вас появляется возможность зарабатывать, я в среднем написал, там до 10 тысяч долларов. То есть по бинару это там до 5 тысяч долларов в неделю. Два человека всего лишь подписать на минимальный пакет. Такого тоже нету ни в одной... Сетевой компании. Вообще, я по маркетинг-плану, вот тоже сделаем тренинг. Это отдельная вообще история. Там не просто цифры, а вот, вот такие подводные камни. Да, что там у кого-то больше процент пишут, у кого-то 60%, у кого-то 30, у кого-то 40, у кого-то 50%, говорят: у нас лучший маркетинг план. Но. Чтобы в том маркетинг-плане получать, начать зарабатывать деньги, там нужно сделать 180 кульбитов в воздухе с пюретами, там, ну и так далее. Это невозможно для простого человека. TLC все упростило и дает э, возможность зарабатывать, подписав всего лишь два человека. Тринадцатое. Э, Большие деньги для лидеров. У нас большое количество высокоплачивых людей в индустрии MLM получают доходы благодаря работе в компании TLC. Вот если открыть Business for Home, и там можно выбрать и компании, там есть общий рейтинг э, по заработкам в мире людей. И можно выбрать, например, первую сотню, там, или первые 500 человек, или первую тысячу. И э, можно выбрать отдельно TLC-компанию и посмотреть кто например там какие имена фамилии там входят в тысячу э, первых лучших дистрибьюторов и получается что в, в компанию которая не такой большой товарооборот э, очень много дистрибьюторов э, Ребят, выключайте пожалуйста микрофон этот а кто-то фанит Сейчас мы. Сейчас мы кого-то этот. Так, так, так. Давайте я сделаю вас организатором. Вы, вы если что, выключайте. Ну, ладно. Идем дальше. На чем мы остановились? А высокоплачиваемые люди. И в рейтинге бизнес форхом очень много дистрибьюторов из компании TLC, люди, которые зарабатывают десятки, сотни тысяч долларов в месяц. 14. Небольшая ежемесячная активность компании. Всего лишь 40 CV это приблизительно 70 долларов с доставкой продукт. В зависимости какая страна, город, регион и какой продукт. Э, то есть это небольшие деньги, <свят> это один любой продукт на месяц. Пятнадцатое. У нас сильное обучение в компании. И я выделил большими буквами бесплатное обучение. Во многих компаниях с дистрибьюторов берут деньги, а у нас бесплатное обучение. У нас есть и собственная командная система для работы, и обучение от компании. Шестнадцатое. Сильное руководство и... У компании потрясающая история. Вы сами видите, что у руководства стоят Джек и Джон, и у них еще есть там корпоративные работники. Я работал в разных компаниях, и в том числе в, в MLM индустрии. Я не видел такого руководства, вот как Джек и Джон работают с утра до вечера, прямые эфиры... Делают все для того, чтобы дистрибьюторам было проще работать. Понятное дело, что они, вот один я уже момент запомнил, для себя запишу. Они работали на рынке Америки, Южной Америки. И они для тех регионов сделали все возможное. Все самое лучшее внедрили. И вот я для себя записал, что наши рынки только открываются вот Европа, страны СНГ, Африка, Азия, и большой шанс здесь преуспеть. То есть привести компанию в свой регион, это дорого стоит. Поверьте, тот, кто это сделает, тот будет зарабатывать очень большие деньги и не сойдет с пути. У компании есть важные семь ценностей для лидерства по жизни. Я вообще впервые встречаю, я, наверное, я не слышал, что в какой-либо компании есть семь ценностей. Там, э, мы жаждем большего, например, там, мы любим друг друга и точка. Веселясь, мы выполняем э, больше работы, ну и так далее. Вот эти семь ценностей, их тоже нету. А это основа всего, вообще всего бизнеса. Э, то есть здесь реальное, тотальное жизненные изменение. Вот и в основе лежат вот эти семь ценностей. В других компаниях только цифры. Ну, в основном, не во всех, но в основном там цифры. Продукт – это не самое главное, самое главное – бизнес. А у нас самое главное – это семь ценностей. Восемнадцатое. Возможность для лидеров встретиться с президентом. Вот... Во многих компаниях есть разные президенты, и во многих компаниях простому дистрибьютору, чтобы встретиться с президентом, не так уж и просто. Вот я проработал 8 лет в другой компании. Мне один раз посчастливилось встретиться с президентами, ну, с основателями компании, один раз фотографироваться на круизном лайнере, и то там, не задать вопрос, не спросить, так издалека сфотографировался, и все. А с Жеком и Жоном мы вот были в Дубае, мы встречались, мы прожили вместе 4 дня. Мы встречались, кушали, вместе пили, танцевали, отдыхали, проводили тренинги, обучались. То есть, ну, очень круто. И для этого всего лишь нужно достигнуть ранга директора. И уже наши дистрибьюторы уже побывали и... Есть личные фотографии, есть личные видео с президентом, чего нету у других компаний. Они просто недоступны, эти президенты. Девятнадцатое. Собственная штаб-квартира в Детройте, в штате Мичиган. Моя мечта поехать туда, пофотографироваться, записать видео, чего нету у 90% MLM-компаний. Вы, общаясь с разными компаниями, можете тоже, тоже задавать, а где ваша штаб-квартира, вот, где находится? Ну, понятно, мировые лидеры есть, а остальные есть люди, которые работают без продукта, без офисов, вообще без ничего. И без денег я добавляю. У TLC это все есть, штаб-квартира работает открыто. <coughs> В день по три раза со штаб-квартиры проводятся прямые эфиры. Двадцатое. Uh, у компании рейтинг А+, uh, uh, от Better Business Bureau такое есть, uh, Международные ассоциации, Бюро улучшения бизнеса в США. То есть это очень важно и тоже это не, не есть во всех компаниях. 21 uh, преимущество входит в топ-100 глобальных компаний прямых продаж. Топ-100 – это очень круто. Вот представьте, простой человек, без инвесторов, э, так раскрутил компанию, ну развивает ее на сегодняшний день, что компания в топ-100 входит <coughs> по всему миру. 22 -ое. среди лучших мест для работы с Best Place to Work – это новости прямых продаж. В девятнадцатом году, по версии этого журнала, в двадцатом году и в двадцатом году, э, Компания является лучшим местом, признана лучшим местом для работы дистрибьюторов. То есть это э, о том, что я выше сказал, что и люди зарабатывают здесь деньги. И э, еще вот момент не записал, надо будет дописать. Небольшой вход в бизнес. Достаточно со 100 долларов может любой человек начать бизнес. И в первый месяц он начинает приносить деньги домой. Он может зарабатывать, сделав G5, заработать 200 долларов и уже плюсом принести 100 долларов к себе домой. Некоторые говорят, ну это небольшие деньги. Но я говорю, что пусть они будут небольшие деньги, но это доступно для любого новичка, который не специалист, не сетевик. Он из дому деньги не выносит, а он домой приносит. В других компаниях нужно там купить пакет за 500 долларов, за 600, за 1000, за 2, за 3000 евро. И спрашиваешь у человека, он месяц, два, три полгода в бизнесе, но он еще не заработал. Если он говорит, я заработал 100 долларов, то вы спросите, а сколько ты вложил для старта? Если человек вложил, например, там, 1000 долларов, а заработал 100 долларов, то это не заработок. Это он вложил тысячу долларов, проинвестировал в свой бизнес, а 100 долларов только заработал. А в компании TLC не требуется этого, достаточно по маркетинг-плану достаточно 100 долларов с регистрации, с доставкой продукции вложил, и уже он 200, 300, там, 500 долларов может заработать. Но минимум 200 долларов. Безупречная репутация компании в мире. Можете в интернете набрать отзывы TLC и почитать. Ну, практически ничего нету такого плохого. И почему? Потому что в основе вот Джек и Джон, они вложили э, в компанию и вот J5 придумали для того, чтобы больше выплачивать, быстрый старт и... Минимальный вход сделать для того, чтобы человек, который пришел в компанию TLC, либо как клиент, либо э, как дистрибьютор, вот походу вспоминаю, записываю, что еще не учел, чтобы человек э, ушел. Если он уходит из компании, то он никогда у него не оставалось в памяти, что его здесь обманули, что он потерял здесь деньги. Что-то он пошел, последние свои 500 баксов вложил и все. То есть никто, ни один человек не скажет, потому что э, компания пропагандирует минимальный вход и средний вход по всему миру в компании TLC – это 100 долларов. Минимальный вход. Все начинают с этого пакета. Э, в компании есть правила возврата товара, в течение 30 дней после покупки вот если вы купили или кто-то у вас купил продукт и вы его выпили там половину продукта или еще сколько или в хоть весь выпили и вы можете вернуть в компанию сказать слушай мне не подходит продукт и компания тебе вернет деньги но она закроет твой аккаунт и вы не сможете больше купить продукт но это говорит о том что ну, компания работает по всем правилам. По правилам прав потребителей. Они здесь защищены. И вы можете говорить любому человеку, если тебе продукт не подойдет, ты можешь его вернуть тебе. Если ты с момента покупки, в течение 30 дней, ты можешь вернуть продукт, и тебе компания э, вернет деньги. Вот так я э, бегло. Это прям сегодня я сел, набросал, но я... И мы вместе с вами будем пополнять этот список. Там очень большой список. И веселая пятница, и акции, и порезы, подарки. Там очень много. Я вот себе уже 4 написал преимущества. И что в заключение хотел бы сказать, что в компании TLC у вас нет рисков, начав сотрудничать с нами. С нами у вас есть уникальная возможность изменить свою жизнь, как это сделало большое количество людей по всему миру. Гордо несите эту информацию по всему миру. И не стесняйтесь, что... Вообще не стесняйтесь компании, не стесняйтесь э, то, чем вы занимаетесь, а наоборот гордо говорите, что вот у компании TLC есть вот такие преимущества, которые я записал только сейчас, 4 или 5 дополнительно. Поэтому э, будем заканчивать наш сегодняшний тренинг. Он такой короткий, небольшой. Я запись выключу, чтобы люди могли в записи смотреть. А мы сейчас обсудим другие вопросы не для записи, а для тех, кто пришел сегодня в прямом эфире.